Васюлкинова Федоровка на месте говорит сейчас о причинах в данном случае произошедшего инцидента рана, все выяснит там следственная комиссия. В данном случае в первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления. Это и ограбление, в данном случае выставление экипажа ГИБДД, соответственно, и пешком рублей с целью 5-километровой зоны выставить отцепление, с целью исключить там ранения следить следит за возгораниями, видите, разлет идет, и осколка, в данном случае, вот, прямо за спиной, э, военный аэродром. Здесь все на месте, достаточно экипажа скорой помощи и так далее. Говорить что-либо о пострадавших пока рано, в данном среди гражданского населения, пока никто не обращался э, непосредственно за помощью в наше медицинское учреждение. Ожидаем, вот, поступающая информация будет полностью публиковаться на моих страницах в социальных сетях.